Всем привет! В сегодняшнем выпуске 78 метров с достойным ремонтом внизу района Бытха. Многие из вас видели данный жилой комплекс на моем канале, называется Анастасия, состоит из четырех домов, закрытая территория, имеется детская площадка, статус квартира все коммуникации центральные в доме ГАЗ. Абсолютно вся инфраструктура в непосредственной близости. Море 10 минут пешком, там же тропа Теренкур, стадион, рядом 9-я гимназия. Если вы не знакомы с микрорайоном Бытха, обязательно посмотрите полный обзор, ссылка выскочит в правом верхнем углу. Итак, я в квартире, общая площадь 78 метров. Обратите внимание на высокие потолки. В этой квартире вообще нужно обратить внимание на все детали. Выключатели, двери, допустим, гардиен, если я не ошибаюсь. То есть дорогие двери с хорошей шумоизоляцией. А двери натуральный массив. Смотрите, теплые полы. Ну, ручки можно заменить. Это первый санузел. С душевой кабиной. Повторюсь, обращать внимание нужно на все детали. Поэтому буду, наверное, помедленнее снимать. Смотрите, лавочка. Возле лавочки такая вот вазочка под ложечку для обуви. Это спальня. Она со своим санузлом. С правой стороны большой шкаф. То есть это второй санузел. Он уже с ванной. Такой дизайн. Сушат камушки. Ну, продавцы прям молодцы. Такие со вкусом. Такой модный полотенце -сушитель. Переходим в спальню. Она без окна, но есть возможность вот в этой стене вырубить окно. Смотрите, здесь продумали все с вентиляцией. утрас вот вентиляция. Здесь два вентиляция, то есть вот тут включается вентиляция и воздух очень даже хорошо циркулирует. Двигаемся дальше и переходим в кухню, совмещенную с гостиной. Обратите внимание на потолки. То есть, ну, на самом деле дизайнерский ремонт. Смотрите за телевизором, такая подсветка. На стенах штукатурка. Здесь спрятался холодильник. Здесь тоже интересные такие люстры. Ну классно, согласитесь? Напишите в комментариях свои впечатления. Чайник прям так, кстати. Классная квартира, прям мне не хочется с ней уходить, хочется вам про нее рассказывать. Картина. Стульчик, кресло, качалка у меня есть в офисе. Приходите ко мне на кофе. Такая батарея интересная. Да, вид обычный. Я его называю сочинским. Но тут есть другие преимущества. Правда. Есть другие преимущества. И взрослая спальня еще одна. Точнее, это детская, извиняюсь. Это детская, да. Взрослую мы уже посмотрели. Вот тут как раз-таки можно вырезать окно, если вам потребуется дополнительная световая... Точка. Вот такая квартира. Общей площадью 78 метров в самом низу бытхи. Стоимость данной квартиры 15 миллионов. Имеются в этом комплексе и другие предложения. Есть полноценная трешка. Есть 90 метров с балконом и видом на море. В общем, разные есть варианты. Если вас интересует недвижимость в городе Сочи, звоните, пишите. Помогу приобрести именно ту квартиру